Уважаемые коллеги, фирма MBI Bego Simodos, Германия проводит день открытых дверей. С удовольствием приглашаем вас познакомиться и с нашими работами, и с системой установки имплантатов, планирования имплантации, различных каких-то мануальных навыков, приобретение опыта в установке имплантатов в особо сложных э, ситуациях. Протезирование на имплантатах симодосов, в том числе, включая винтовые конструкции, оксида циркония и протезирование на, абат, на индивидуальных абатматах.